Махапрабху хотел понять, Кришна хотел понять в, вели, в высоту любви, Матери Радарани, величия. Когда он Маша пошел в настроение Радарани, те божественные эмоции, которые он ищет, он захотел в будущем испытать их. И потом для этого Махапрабху пришел сюда, во Вриндаван. Какие, какие они лилы во Вриндаване? Вриндаван, Расакели, Вриндаван — это необычные лилы. Вриндавана — одно значение, одно из имен, имя Радарани Вринда, и это ее лес. Что такое «вриндаван»? да? Кришна Скарачга с вами говорит, мой, у других, у разных людей ум это разное, но мой ум это Вриндаван. То есть, когда здесь в уме, во Вриндаване, в уме к Радаране, Кришна совершает свои игры. И поэтому Махапрабху очень сильно хотел прийти во Вриндаван, очень много при, а, попыток было. И вот этот вот, и вот это блаженство, оно как, как, как вот мы приходим летало. Вот в вот этом сначала он там сидел, смотрел на ему, но... повторял. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Ре-Ре-Ре. Ре, Ре. Это Харе Кришна, Мухаммад. <звы> Что же там? Харе <звы> Кришна. Где, говорит, корень Кари Махамантры? Изначально Махамантра зашла из устра ранее когда она в разлуке произносила имена Кришны вне рада Кришна вместе и в разлуке. И вот сейчас Махапрабху в Вспава Мирадарани повторял эту мантру. Там Вим летала. Когда мы приходим в Вриндаванда, когда мы совершаем. И, и когда бредные тут идут, они смотрят на места Вриндавана и, и все это является удивительными для них, чтобы вспоминать о Лилах Рады Кришна. О, здесь Рады Кришна, какие-то Лилы вот здесь Кришна такого-то демона убил. Все, все эти места, они сразу являются местами памятований для Вайшнава. Но Махапрабу здесь не получилось войти в настроение Радарани, потому что здесь во Вриндаване и в нем раскрывалось настроение Кришны. И поэтому, и Махапрабу как, когда он получал даршана, например, когда Сарабамбатачара смотрел на него, он его там Кришны воспринимал, он там поставил шесть рука и в форме, все преданные воспринимали его в каком форме, в форме Кришны. Во восьми руки показывал. Я Кришна. То есть да, таким образом все ваши люди, Такие они все видели в нем Кришны, и ему не получалось найти настроение радарани. Потом Махаправу приходил сюда. Вот здесь, вот под этим деревом показывает Махараджи. Он там сидел и тоже повторял, «Кришна, Кришна, Кришна, Хри Рау, Хри Рау, Рау, Рау». Потом мы место прошли, называется Панигад. Гад». он. Почему это место паника он называется? Там Гопи пересекали Ямуну, чтобы пойти к Дурвасаму. Однажды Гопи наделали много яст, приготовили все это и понесли на яги как, как же пройти через Ямуну? Ямуна сказала. И, и мы сказали, что вот если сказать Ямуна, она всегда следует правде. Он ему говорит, скажите, что Кришна Брамачари. Я они сказали, Кришна это вечна Брамачари. Ему она они прошли. Да, да, Дурва сосел, все их явствовал. Говорит, а как мы обратно будем возвращаться? Я вам скажу, вы скажите, что я ничего у вас не ел. И гопи так по про себя подумали, ну вот, шо ученик, шо гуру одного поля ягода. Как это так-то? Мы знаем, какой Кришна Брамачари, как Дурваса, ничего не было, прямо нас все съел. И тогда, и тогда пришли к Дурвасе, чтобы он объяснил ему, вернулся. И он говорит, что Кришна он не в наслаждении это делает. И не с посторонними, это его собственная шахта. А Дурвайся, он тоже не на для ест, он не ради вкуса ест. Он это делает, потому что нус есть нужно. Он служит таким образом Махапрасаду. Вот. все. То как, как, каким образом это происходит? Вот что такое просада Сева. Мы не, не, не наслаждаемся едой. Мы Сева совершаем. Мы почитаем просаду. Поэтому заслужить служить правым служить правцам. А вот это место Пакардхар там гопия, что и совершают гопия поник, поник они тоже хотели пересечь Муну, спросили, ой, я лодочник здесь есть? я, я говорю, есть он а, сам на середину их привез сказал, лодка у меня дырявая, старая а у вас тут много вещей Давайте все, так, выбрасывайте, а то утонем. А, а теперь говорит, все равно мы к отгодному идем, снимайте свои украшения, все они все тяжелые. Говорит, раньше, говорит, когда, когда, когда девушки выходят замуж, на них там до 10 килограммов украшений. Кришна говорит, лодка наша уйдет ко дну, сбрасывайте свои украшения. Я сам раскачиваю лодку, довольный. И не испугалась и обняла Кришну, схватилась за Него. Вот это и есть Нила, Нарада и Кришны. Потом мы сейчас, мы сейчас повернем, пойдем дальше и сделаем на повороте. Там будет, там будет дорога на Матхуру. Это древняя дорога на Матхуру. Там по ней приходило свое время. Он, он очень волновался. Сколько он дебанов не отправил в Вриндаван, никто из них не возвратился. -то. Что там вообще происходит? Сам пойду посмотрю. Решу проблему, в общем. Но Вриндаван, дебе Вриндаван, сюда нельзя войти без разрешения Йога Майя. Пришел Камса, она его схватила за волосы, кинула в кунду. Вышел он оттуда старушенцы и столетние. Во, вот тут вот навоз лежит. Это что такое? Смотрит на себя камса. Я говорю, старушенцы, столетние. Вот это вот Йога Майя может все делать. Ты еще придешь сюда? Не-не-не, никогда не приду, поклянись. Говорит, садись и приседай, чтобы поклянуться. У них так в школе принято. Нужно, чтобы поклянуться, надо за уши держаться и приседать. также Камси тебе сказала, чтобы не приходилось... Я на его правда, обернула также воду и отправила в освояйся. Потом мы пройдем через Бадриван, вот там, там такая беседочка на подземле, практически. Там под Бадриван, там Ясаде совершал свой баджан. Потом и вот Там, там Ясадэ связанная. С он там писал Шримад Бхагава, там десятую песню. В мы знаем, что он Бхагава там писал, но Шила говорит, только Вриндаван это раса Буми. Ты не можешь писать раса Катху по Бадринатхе. Ты можешь писать ее только во Вриндаване. Поэтому в Йосадево для 10-й песни он пришел в Вриндаван. Вот это Джаганая Тамандера. И здесь Бахти Праматпури Гасай Махарай, ученик Бахти Сидан Сарасати Таакура. Здесь божества уст установил. Служат здесь Байшнавы. Очень-очень священные места здесь, в Раджабуме. Это вместо Чинтама, не исполняющее желание. Сегодня Акшай Что такое Акшай Тритя? Тритя. Тритя обозначает, что бы ты ни делал, все даст вечные плоды. То есть Исатия юга начиналась с этого дня. Сегодня все все творение начинается с этого дня. Шила Бхакти Преганкеша Госмы в этот день, от, вот он Харикатха, здесь это место, в этом он ради проповеди мировой открыл. Он, Витанта Самития в обед говорит, приходите там, на просад, там тоже Катхагрипут. -то, в этот день тоже Анахут Махуцу был. Сейчас, говорит, вечером будет очень много даршинов, много угощений. У говорится, этот день, когда Бхагаван для нас все дал. Откуда мы пьем? Все Господь нам дал. Воду нам дал. Все ингредиенты нам дал. Вечером. Мы Чапанбок предложим божествам, а потом а... А... в, в десять часов, говорит Харикатка.